Друзья, всем привет. Рад видеть вас у себя на канале. Сейчас мы находимся на автовокзале. Время у нас пол второго ночи. В два часа у нас отправление в Днепропетровск, в визовый центр. И пока же, да, автобус решили записать небольшое вступление. А именно, то, как я собрался ехать в Польшу и что я ожидаю от этой поездки. В общем, эта поездка решилась у меня спонтанно. На тот момент я работал в аптеке, зарабатывал среднюю зарплату для нашего города, не жаловался. И как раз мне предложили перейти на другую фирму с более оплачиваемым трудом. И как раз в тот момент, когда я начал оформлять документы на новую фирму, мне предложили вакансию в Польше. Я не раздумывая согласился, правда когда оповестил об этом Марину, было конечно ее надо лицо видеть, она была очень в шоке, вот кстати она сидит еще спит у нас, досыпает пытается, так зачем же мне это нужно при том условии что я в принципе тут бы мог неплохо зарабатывать. Однозначного ответа я вам не дам на этот вопрос, так как факторов много. Но одно вам скажу точно. Финансовая сторона занимает не самый верхний пункт в этом списке. Думаю, одним из главных это желание выйти из зоны комфорта, потом новые впечатления, знакомства, новый опыт жизненный. То есть, думаю, эти факторы будут самые основные. Но затем уже только будет идти, уровень жизни и заработка людей в этой стране, в которую я еду. В данном случае в Польшу. В общем, друзья, добрались мы до Днепропетровска. Как видите? Днепр, как видите, да. Находимся на данный момент на набережной. Сейчас у нас еще есть время, чтобы рассказать немного о пакете документов, который мы взяли с собой, чтобы подать в визовый центр на визу. Так что немножко пробежимся по документам. Так, в первую очередь у нас будет, это будет приглашение. Что по поводу приглашения? Приглашение желательно брать у того работодателя, у которого будете работать. Потому что есть случаи, которые ну, могут неблагоприятно сказаться в момент пересечения границы. Могут, есть такие фирмы, как «Однодневки», с которые вам делают приглашение, и пока вы оформляете визу, то есть вам открывают визу, все нормально. Но в момент пересечения границы вам могут сказать просто, что езжайте домой, потому что фирма, на которую приглашение выслалось, уже нет, закрыта. То есть я лично был свидетелем, при мне высаживали человека именно по этой причине приглашение делается в принципе бесплатно это указано на этом документе но чаще всего нас запрашивают порядка тысячи гривен это на обычное приглашение на полугодовое на... идет которая идет на национальную польскую визу рабочую есть также приглашение в удске то есть в принципе как бы официально эти все документы бесплатно. Если вас напрямую работодатель, заинтересован вас работодатель, чаще всего он бесплатно и высылает, так как это в этом моем случае. Итого, обычное приглашение в среднем на рынке стоит порядка тысячи гривен, э, да, где-то 150-170 злотых, насколько мне известно, сколько я слышал. Э, Воеводская будет гораздо дороже, порядка 300 долларов, плюс-минус 50 долларов. То есть от 250 до 350 долларов. То есть ну, это воевудское будет приглашение на год. И оно ну, как бы более серьезно считается. То есть по нему отказов обычно самый меньше. Второй документ, который мы берем с собой визовый центр для подачи, это будет анкета. Анкета есть на сайте визового центра и, в принципе, на многих сайтах. Но, в принципе, в описании видео я сброшу ссылочку на скачивание этой анкеты. В принципе, тут ничего сложного нету. Можно на компьютере заполнять, ну, то есть, желательно. То есть, в принципе, чтобы было разборчиво и видно все четко написано. И вклеивается фотография своя, то есть, шенген стандарта, то, что на шенген визу делается с 3,5 на 4,5, и чтобы площадь фотографии лицо занимала от 70 до 80 процентов в принципе самому это все просто заполнить там вообще никакой сложной информации нету в принципе вся основная информация идет именно с приглашением